привет всем сегодня хочу поделиться своими впечатлениями о курсе путь интуиции прошла недавно базовый начальный уровень интуит целостность хочу отметить что курс очень глубокий много практик духовных и практических, которых вы можете использовать ежедневно для приобретения целостности себя, духовного, физического, психического развития. Вы можете приобрести также, если вы мастер, дополнительные инструментарии в своей работе, но самое главное ⁇ это работа с собой. Базовый уровень путь интуиции, он дает глубинные познания о строении своего тела духовного, физического, психического, взаимодействия его с миром. И помогает ощутить с помощью практик, что делать, куда идти, с чем работать, где та проблема, которая не дает нам двигаться к полноценному развитию, процветанию, благополучию и просто человеческому счастью. И когда ты знаешь законы Вселенной, да, перед тобой открывается вот эта информация, Вселенной, да, тебе уже проще взаимодействовать с миром и хотя бы понимать, над чем работать, куда двигаться. Поэтому, если вы готовы работать над собой, готовы Видеть мир, чувствовать его, самое главное, да Осознанно всех приглашаю на курс Интуит Базовый уровень целостности с Риной Заверухой, Которая является таким проводником, который мудрый Открытый, сердечный Который поможет вам Выйти из любой ситуации В которой вы находитесь Поможет вам Ощутить Счастье в этом мире Ощутить легкость И еще раз прийти к тому И создать, что все в мире просто Ну вот все просто Ребят, на самом деле Важно просто Знать законы вселенной, и тогда у вас все получится. Я желаю вам удачи во всех ваших начинаниях, во всех ваших курсах. И самое важное, что данный курс он позволяет применять его в разных областях, сферах жизни, если вы ну, как бы профессионал, мастер. Пожалуйста, пользуйтесь этим инструментарием, он вам как бы всегда пригодится, всегда. Всем удачи!